Всем привет, Просто хочу показать как на практике выглядит два монитора относительно друг друга 24 дюйма и 32 дюйма Был у меня 24, долго думал я что же все таки взять 28 или 32, насколько 28 будет больше, насколько 32 будет больше, насколько это удобно вообще все будет и брать ли вообще 32 дюйма Потому что я искал в интернете, смотрел, но видел сравнение только 27-дюймового монитора и 32, там есть ли смысл переходить. Но вот именно 24 и 32. Рядом так и не нашел, поэтому решил записать, думаю, может, кому пригодится. Выглядит это вот так. Переход на 32-дюймовый монитор, но ну, я думаю, всех вам по-разному, но ко всему привыкаешь. В первый день, когда я за него сел, да, расстояние надо, конечно, увеличивать, мой стопок этого не позволяет. Я вообще, были мысли, даже, блин, да, зря его взял, наверное, надо было брать 28. Сейчас, в принципе, уже на третий день я к нему довольно, уже сильно привык, я не представляю, как теперь сидеть за 24 дюймовым. И в принципе, есть вот я видел видел в магазинах и сидел даже пробовал за 43-дюймовым. В принципе, не вижу ничего в этом страшного. Что 32 очень советую. Это у нас Samsung. Модель старая, но продается у нас до сих пор. Я 32-дюймовый. КС 32D 850T, 32-дюймовый. Максимальное решение 2560 на 1440. Как на нем пишут, это у нас V H ну, получается, это 2К или 2,5К. Что касается самой матрицы. Ну, не знаю, до этого у меня была на том мониторе у нас, получается, ТН. А, пока не заметил разницы. Играл в разные игрушки, в шутеры, экшены. Специальными там тестами на скорости я не проверял, так как я не вижу смысла в этих вот проверках. Там. То есть, этот тест он прошел по скорости, этот нет, там не дотянул. Я, блин, как обычный пользователь, да там поиграл в игрушки. Разницы вообще никакой не увидел. Увидел более сочную, приятную картинку. Вот разница именно в том, что там не хватает скорости. Нет, возможно, надо здесь даже лучше. Я не сравнил эти матрицы между собой. Но сказать не могу там, что хуже, что лучше. Так вот, как, как дилетант, да, так скажем. Но в играх разница единственное, что картинка стала сочнее. Сама по себе. А там по скорости отклика этой матрицы. Ну, я не знаю, здесь есть режим настройки. Медленнее, быстрее, супербыстрее. Но я у меня сейчас стоит на средней. Если я там поставлю супер быстро, я тоже пока разницы не видел. Так что вот так вот в двух словах, такой маленький обзорчик. Всем спасибо за внимание.